Ребята, всем привет! Я рада вас всех видеть на моем третьем дне марафона обновление квартиры без ремонта. Сегодня будет самый интересный день. Мы будем обновлять наши квартиры, выбирать конкретный декор. Итак, вспомним наши шесть пунктов, что мы хотим изменить в нашей квартире. И сегодня решим, как и на что мы будем это все менять. Сегодня мы идем в интернет-магазины или в магазины и выбираем уже конкретные вещи, которые подойдут в наш интерьер. Мы, если что-то мы хотим сделать своими руками, то смотрим ролики на ютубе, а-ля «Сделай сам». И, конечно же, выбирая вещи и придумывая, как что сделать, обязательно учитываем нашу доску настроения, которую мы делали вчера. Идем? сетевые магазины, которые продают товары для дома, либо в интернет-магазины, какие-то могут быть Икея, хофлер Рамерлен, в общем, абсолютно любые площадки, которые торгуют товарами для дома. Выбираем оттуда понравившийся нам декор. Обязательно делаем скрин его, или если мы идем конкретно в магазин, то фотографируем товар, который нам нравится, для того, чтобы потом нам сделать коллаж. Итак, что же мы можем поменять? Первое, это, конечно же, текстиль. Это шторы, подушки, пледы, скатерти, покрывала, чехлы на стулья. В общем, любой текстиль, который, если нам даже потом надоест или захочется его изменить, мы можем просто снять и поменять на что-то другое. Если вы шьете или вяжете, то такой текстиль можно сделать самим, ну, либо купить в магазине или интернет-магазине. Следующий, более такой затратный вариант, это перетяжка мебели. Я помню, как на даче мы перетягивали нашу мебель. К нам приехали ребята с огромной такой клетчатой сумкой, в которых было очень-очень много лоскутков ткани. Мы подобрали тот идеальный вариант, который подходит нам к интерьеру. Они забрали наш диван и кресло. Заменили пружинный блок, перетянули и привезли нам мебель как новую. Если мы берем менее затратный вариант, то можно купить ткань и укрыть ей диван, ну, либо покрывало подобрать или плед. Следующий вариант – это картины или постеры. Мы можем купить конкретные, уже существующие в магазинах, либо если вы что-то сами рисуете или вышиваете, то... Можно это все оформить в рамочке и повесить на стену. Это будет дополнительный такой предмет гордости и предмет разговора с друзьями или знакомыми. Следующий вариант это рамочки с фотографиями. Во многих квартирах они есть, и я предлагаю сейчас их обновить. Обязательное условие то, что на фотографиях должен быть позитив. Сейчас можно фотографии сделать тематическими с какой-то одной фотосессии либо как-то оформить через один фильтр вот как здесь чтобы получилась такая интересная композиция если вы хотите добавить своему интерьеру больше света то нам подойдут торшеры лампы гирлянды и свечи если вас пугает открытый огонь, то сейчас очень много аналогов искусственных свечей на батарейках. Они тоже, в принципе, интересно смотрятся. Каждый из этих элементов добавит интерьеру дополнительный уют. Еще один вариант декора на стену – это наклейки. Их можно купить, например, на Алиэкспресс. В моем аккаунте Pinterest есть целая доска, посвященная наклейкам. Там очень много вариантов, как в детскую комнату, так и в гостиную. Еще один элемент, который добавит уюта в ваш интерьер, это цветы. Причем это могут быть и живые, и комнатные цветы, букеты из сухоцветов и искусственные цветы. У некоторых есть такой стереотип, что искусственные цветы дома хранить нельзя. Поверьте мне, сейчас есть такие искусственные цветы, они собраны в такие красивые букеты, что они только украсят ваш интерьер. Декоративные элементы. Это, например, какие-то статуэтки, свечи, аромадиффузоры. Их можно ставить вместе, создавать из них такие красивые композиции и размещать на столе или полочках. Они будут создавать дополнительный уют в вашей комнате. Конечно же, не забываем про сезонный декор. Например, в Икее или в Леруа есть целые коллекции, например, с цветочным принтом, которые... Сразу привносит в интерьер весеннее настроение. Или, например, зимой. Во всех магазинах есть новогодний декор, что также будет создавать соответствующее настроение вашему интерьеру. Итак, домашним заданием будет найти понравившийся декор и текстиль. Если это интернет-магазин, то делаем скрин. Если мы идем в реальный магазин, то обязательно все фотографируем. Собираем коллаж из этих предметов и текстилей в приложении фотоколлаж. Обязательно подпишите модель или название предмета. И если хотите, в центр коллажа можете поместить фотографии вашего интерьера, чтобы мы сразу видели, как декор будет сочетаться с вашим интерьером. Вот пример такого коллажа девочки с прошлого марафона. Обязательно присылайте свои коллажи в наш общий чат, я буду их с нетерпением ждать.